У меня тесновато. Ничего. Чай будешь? Чая нет. У меня есть рум. Давай лучше чай. Хочешь сразить меня? Да. А есть печенье? Нет, а то набегут мыши.